Ишо Машеха. Ишо Машеха. Спасителя мира. Спасителя на Този Свят. Царя Израилева. Царя на Израил. Царя Вселенной. Царя на Вселената. Которого мы являемся сонаследниками. И не смеси наследницы на ту власть царство. Не от национальности. Независимо зависим от национальности. В Иисусе Христе. В Иисус Христос. Все мы. Всечки не. Дети Божи. Сме десято на Бог, все разные. И сме различные всечки. Но все дороги. Но Стички Потому что он нас всех возлюбил. За что -то не возлюбил -ты. В Ишуа, в в Ишуа, Иисус Христос. Иисус Христос. Амин. Поэтому я рад быть на болгарской земле. И много с на, на земле. Немножко о себе скажу. Что себе. Мне сейчас 65 лет. Я каждый раз об этом говорю. И всякие подговорю за то не для того, чтобы меня как бы так вот почитали. Не по А то, что 65 лет я прожил на этой земле, благодаря Господу просто живя их И Благодарение на на Него. Когда встаю рано утром. Говорю, спасибо тебе Господи. когда ложусь. Говорю, Господь, спасибо тебе. Хочу завтра, с утра Господь, опять с тобой и что да с теб. Господь всегда, он рядом с нами. Господь то винаги иду нас. И сегодня хотел бы я поделиться иском Словом да Божьим с вас продолжить тему, которую мы начин... да которая Геннадий. пастор Геннадий. Это проповедь апологетическая, защита учения, вероучения. это Это тема. Тази тема или дисциплина богословская или богословская дисциплина одно из главных в образовательной системе богословской школы на богословской школе. и первым вопросом стоит и вопрос личность, застава, Иешуа. личность Иешуа личность то личность Иисуса Христа личность на Иисус его природа. природа Иисус является самой уникальной личностью во всей вселенной иисус он является богом И бог явился человеком и той яви на хората, в назначенное время, время чтобы взять на себя человеческую природу. Задав земле в, в нее да в нея, И совершить искупление. И, да соверши искупление и как писание говорит, и что? Писание казва, Первый Адам. Первый Адам, человек. Человек. из земли. Человек от земята, Второй Адам, Адам. Господь с неба. небе. Бог, который. Бог стал человеком. В первом послании Тимофея, в третьем главе, в стихе говорится, 16 стих. что Бог пришел в этот мир. Там се казва, че Бог и в този Это свят. есть великое благочестие тайна. благочестивая тайна. Бог явился во плоти. Бог се явил в плоти. И вот это очень важная составляющая. И много важна в нашем много в учение, наше вероисповедание, вероисповедание, наше упование на спасение, наше упование на спасение, в, вечном, то, в вечный живот. Именно это очень важный фактор. Два и много фактор. Многие принимают Иисуса Христа как человека. Много хора прямо Иисус буквы, Христос, как тут человек. Праведник, буква святой, праведник, свят человек, пророк, пророк, пророк учитель, учитель, гуманист. Хуманист, но как? Личность Бог. Но как личность Бог. Многими религиями он отвергается. От -то религии той он отблъскал. Если вы знаете, что в исламе... Аку знаете, что в исламе написано главное их мечети, В а, джемете им главное пишет... У Аллаха нету сына. Аллах Это конкретно вызов того, что Иисус не является Богом. И ты направо казват, че Иисус не е Бог. Но тем не менее есть и споры в кругу христианских. Имам много споров Иисуса как спасителя, Иисус как Месию, Месия, Но посланник Божий. Но посланник, не Бог. А части приписываем ему какую-то божественность, да, вот божественность. Но не идентичность Богу Отцу. Не Бог. И это споры по сегодняшний день существует. мы должны лично сами день, определиться пониманием этой непреложной истины. но не, сами бо Бог воплоти. Для нас это догма. Для нас твоя догма. То есть мы это принимаем Не это пересказанным откровением от кого-то? Но рассказываем или, лично от някогу, или получих его Кто-то может сразу это получил? получил Кто-то пути познания Бога. Истин, на он на он Бог, действительно убедился то, что то есть убедил в това, Ишуа, Ишуа, не, просто человек, не просто человек. Это Бог. Твой Бог. И почему люди, смотря, смотря на Иисуса, За что хората, Иисус, отрицают, что Он Бог? Утричат, Бог? Потому что они смотрят на Его человеческую природу. За что -то -тому природа. И человеческое сознание не может принять то, сознание не может то да что Бог, всемогущий, факта, че Бог и всемогущий, который не может мести вся Вселенная, может да вместить Мог поместить себя? в одно из творений своей. Да, в одно из Согласитесь, это как-то нелогично. Да? Да? Но в этом есть сакральность Божьей тайны. И в его могущество. Его величие. Его милосердие. Его и, милосердие, величие, и любви. И высшим творением является человек, человек, который Бог сотворил по своему образу и подобию. И поэтому Иисус, Иисус есть единственный путь, единственный путь к спасению. Итак, тема моей проповеди сегодня имейте веры Имейте духовный иммунитет. Здрав духовный иммунитет. Все мы понимаем, что у нас есть в нашем теле иммунитет. Все что в теле иммунитет, который отвечает иммунитет, за наше здоровье. за И вот Бог мне дал хороший иммунитет. Бог мне дает иммунитет. Что мне сегодня 62 года? Практически 25 лет, чуть больше. Я години, не пью никакие таблетки. Не никаких капчи принимая никакие антибиотики прямом буквально здесь вот четыре там дня тому назад я четыре гуди не на стенах при очеред дни малку на стенах и у меня обычно и так проходит процесс и мен, мой дух не принимает эту болезнь Мое дух но не болезнь. но тело сигнализирует моему разуму и чувствам что но -таки на моем мозг то есть и могу именно -болезнь. мой физический иммунитет мой физический иммунитет не принимает это. не приемотво там все вот эти вот паровозики вагончики все чьки вакциновую форму мы начинаем активизировать и не пускать и, пускать и те куда не пускать в дух в дух в душу в душата и потом уже тело как бы уже оно начинает функционировать Иммунитета, после того, чтобы вытеснить эту благодарение на иммунитет, до да Проще Попросту, убегну... По что объясня? Когда болезнь проникает в наше тело. В как не, растение, дерево. Когда Корни, земля. Пуска корни, корнишча се взята. это чувство. И перво Чувство то. Души. Чувство сейчас на наше и, все, там, Боже, а и чем мы серьезнее это принимаем? -то, тува, то идет сигнал в нашу иммунную систему. Сигнал, и он иммунную ее. Системы, и то я Наш разум еще помогает, ум Но, наш помогает. Наша ум не помогла, чтобы эти корни дальше проросли. Да и потом уже мы подпитываем. Эту болезнь. И после започим мы до да подпитываемы тази болезнь. Что? эти корни. Эти что не впускать. Треба да ги и, да не ги и для этого пускаме. нужна вера. Затова, не вера. Амен? Амен. и каждый человек и имеет человек эту веру. веру. Но нам Бог дал другую еще веру. Но Бог не даде оштеева вера. его на его в вере на Иисус, писание в Иисус говорит, Христос. Писание говорит, что ранами Его мы исцелили. Но очень важно понимать, что это факт де юра. Но много важно, чтобы факт. факт юридический факт. Что Он искупил нас. Что Той не искупил. Все человечество. Цялое человечество. Это факт де юра. Юридический. Твой юридический факт. Но очень важно, чтобы в твоей моей жизни произошло важно, в произошло де-факто. Вот об этом хорошо объясняет учитель. Затова Библии, вам уже на небеса, на Библията, на Дерек Дерек Я в свое Принц. время читал его. Вот, слушал, в время читал, он, го говорит, говорит, это слушах, это когда мы то, что Иисус совершил в своей жизни. Твое, что Иисус в свое живот, Принимаем верой. через веру. Принимаю условия Бога. Прямые условия это на Бог. На условиях Бога. Условия это на Бог. И тогда нам это вменяется. И, и тогда все в, в праведность то. И все то, что связано с обетованием в Иисусе. И какое-то связано с Мы веровали. Иисус не вервамы. Принимая. Прямые. Практикуем в своей жизни. И практикуем его в своем живот. И поэтому очень важно понимать и с того, много важно, да что вера че верата, наша должна быть здрав, здравой тя, треба, да и здрава, основана на истине истине не до, на догадках не на не, на чувства, догадки, не, не на чувства а на слове Божьем. А на на бог. бог нам оставил прекрасную книгу и бог оставил нам. прекрасную книгу, письмо до нас Библия Библия очень важно верить в то, что в ней написано. в ней. От первой страницы до последней. И слово Божие. И слово слово, как раз то и дает нам основание. То не основания. Верить в то, что Иисус Христос. Сын Божий. Божий Сын, Бог. Бог единственный, путь единственный путь к спасению. Конечно, это делает, помогает нам это сделать Дух Святой. Это тоже не, очень важно понимать, това, что, что много важно, да наш разбираме. естественный человеческий разум, Че не разум не способен понять, да разбере, вполне принять да то, что Слово Божие това, говорит. Указывает Слово на Бога. Поэтому мы благодарим. Нашего Господа Иисуса Христа. Из-за твоего духа Дарим наша Господи Сын Духа Святого. не спрятел Святия Дух. Итак, тема моя. Имейте в вере здравый темба, духовный иммунитет. Имейте вы вера здравый духовный иммунитет. Очень важно, чтобы наша вера была сбалансирована с истиной. И много важного вера то не дебалансирована с истинато. Правильно расставлены приоритеты. Правильно а, распределение приоритеты. приоритети. Главное, важное Главное, и нужное. Важно и нужно. Здесь у нас бывают какие такие вот как бы... Понякога... Перекосы, да. Има разминавания в това. Итак, тема моей проповеди это... Духовный иммунитет. И я хотел бы говорить сегодня о иммунитет. пагубных ересях. И искам договора О чем апостол? Петр в своем послании, За во втором послании в послание, предупреждает верующих. Той священное, писание. Да священное Писание. Второе послание Петра. Второе Петрово послание. Я достану свои три очки. Очки должны еще внутри быть. Я потом скажу о них. Итак. Первого стиха, вторая глава. Вторая глава, 1 стих. Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учителей, которые ведут пагубные ереси и, отвергая искупительно их искупившего Его Господа, навлекут сами на себя скорую погибеть. И многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношений. Апостол Петр еще. Апостол Петер, в те времена уже. Времена, предупреждает а уже учителя. за учителя. Что они всегда были? и, и, были. Будут. и ще будут, Но в последнее время. Но последнее И будет больше, повече, Которые отвергают божественность Иисуса Христа. Които на Иисус которые отвергают. Единого Бога в трех лицах. И также э, искажая путь спасения. Иисус, путь спасения искривая и что искривая эти пути на спасение, и касательно Божественного Христа, я хотел бы несколько мест и писания -то Иисус Христос, что в, том, что в Библии -то. Иисус является убедим, что Иисус Бог. Его божественная природа. которая проявлялась, в невидимом мире. До того, как еще появился материальный мир. Прежде, Писание говорит, что все создано. Бог. И для него. Вот него сечку я создано изо него. было слово, слово было, начало Бога, было, слово, слово слово было Бог. Начало Бог. Всё начало через него быть. Сечку запачнуло, да И без него ничего не начало быть. И без что него ничто не запачнуло да будет, кое да буде. Мы это принимаем как непреложную истину. Не прямо а это истина. И поэтому для кого-то Иисус, то есть Бог, Иисус, как бы появился как Бог, когда Он умер на кресте, они считают так. Другие, когда на кресту, он на крещение принял. Когато Святой Дух, Дух его посетил. Это частичное признание, что его божественность. но Он от был. Но то и от Бог. И когда он пришел исполнить миссию спасения? Той. Он не пользовался своей божественной природой. Она должна была быть исключена. Потому что Писание говорит, опять же. что то Одним человеком вошел грех. И одним человеком он должен быть. И вот человек. И поэтому Бог стал человеком и Иисус использовал только свои. Иисус использовал саму свою человеческую природу. Но на нем природа. был Дух Святой. который как раз-то вот и помогал совершать мой иск... помогал. служение. Да, и потом он служи. зашел на крест, чтобы совершить искупление. Я не буду долго останавливаться на «Едином Боге» я в Я буду на «Едином Боге» Это большая лица, лица. тема. Поэтому я э, пущусь до третьей темы. А, Это что... сатирология, то есть спасение... Третья тема — стереотерапия вот спасение, спасение души человека. Я думаю, это не совсем правильно. Спасение души на человек. Душа на Потому, человек. Мисля, че не мы состоим правильный. из трех частей. За что Тело, душа части. И дух. Тело, душа и дух. Каждый человек, который пришел в этот мир, человек, без исключения, душил на тот же свят, без исключения. Дух их. Техниа дух. Наше дух, дух. По отношению к Богу мертв. Поднуждение к Богу и мертвых это то место това е, где должен обитать бог, Божий дух. Да бог. душа душа то у нас душа живая душа то не е жива который мы вот этот мир через тело глаза уши пять органов чувств на И органе на и третье это тело -то, так у нас есть тело душа и дух и у душа и дух то есть Именно полнота, Твоя полнота которая ну, говорит о том, что это есть полный человек. Что человек, человек. И поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа как За своего Господа това, и Спасителя, как наш Господь и Спаситель, Дух Святой во наш дух. То есть дух, так как Он был мертв по преступлениям наших. Потому и Он был мертв когда Иисус говорит, что внутри вас есть царствие Божие. Когда Иисус говорит, что внутри нас есть Божье царство, он имел в виду Дух наш. Миссия, что это царство Божье в каждом человеке. Это дух, есть место, где должен место, царствовать Бог. Где царствовать дух Бог, святой, Святый, Животворящий Дух. И когда и эта метаморфоза с нами происходит, в случае у нас, нас наше Дух созреждало. Священное Писание говорит о том, что -то казва, в нас внутри рождается новый человек. Внутри нас человек по образу и подобию Божьему. По и на Бога. Этот внешний человек. То это наследие Адама. Больше наследие то, оно на кресте. царство не наследует царство Божьего. То не наследи Божье царство. Это Священное Писание говорит. Священно и эту природу писание. нашу. И та наша природа невозможно изменить, довести до совершенства да раз, да сменим, да до совершенства мы допустим стремясь делать добрые дела стремимся до добрые дела законы спазываем Божией ты заповеди закони достигли это и в вершины и святые достигли вершина, и, и дальше живем святыми и че напрежти нет Обаче не Человеческая природа. Испочна, природа. Падшая природа. Е развалена. И когда Библия говорит о плоти. Говорит о природе. Ее невозможно изменить. Вернуть да ее в прежнее состояние, которое да утратил адам. И Бог именно задумал этот план дать новую природу. И Бог изменил тот план, да, новую природу. Вы нас. Природа, а наш дух. Да, уживи наш Апостол Павел говорит, что. Апостол Павел казва. Внутри наш человек должен утверждаться. Внутренний человек требует да утверждаться в Иисус Христос. Он говорит о духе нашем. Той казва за нашия дух. И я не думаю, не о душе он говорит. Не О духе. Кто понимает? Не не да не И вот этот новый внутренний человек и то человек он должен питаться словом Божьим трява для подпитываться с Божией это пища твоя храна за духа откровение слова Рема откровение слова Ту Рема поэтому наше тело мы питаем вот той пищей растительное и животная хранимся с растительной храна с животинской храна душу питаем мы знанием любознанием сохранение сознания любознательность общением с друг с другом. А дух? А духа не, он этим ничем не пользуется. Не Только словом Божьим истины. То есть с, с истиной Поэтому очень важно. И за важно, о своем теле. Си, и безопасности души. И безопасности на душа не. забывайте, что важнее всего. Да забравим, главное Приоритет, дух. В приоритет э Поэтому есть пища телесная, Има есть пища храна, душевная, душевная храна. и пища духовная. Има духовная храна. Поэтому, когда мы говорим о спасении, мы должны это... первую очередь понимать, что должно произойти в. И трява на перво, да разберем какого который Иисус Христос. Иисус, помните, говорит Никодиму. А Иисус, Никодим. Один из учителей Израиля. вот учителет на Израил. Когда Иисус ему говорит. Когато Иисус му казва, Надо на тебе родиться свыше. Трява да се родиш свыше. Он не это. Той не разбрал, как ему указывать. Той второй подм указывал. То он не родится от воды духа, да сродин... не Божие, и духа. То сердцем. От духа. Кто не сердцем духа не яма да видит Божий царство. И он буквально не понимал это физически. Той был разбирал ну, физически. Нужно опять как-то вот Чуть начать жизнь от нового, заново с нуля, новый живот, от нуля. Я думаю, он был на... По постарше меня, говорят, по возрасту, есть, не знам, это Может так. быть, на годы не был, не знаю, на истина. И он, наверное, понимал, что будучи священником, учителем, и, и мысли, разбирал, Он не достиг совершенства. к которому призывает Тора. Тора? И он. Говорит, что ну, как мне теперь опять по утробу матери войти, чтобы и опять указано, начать Когда влезли в робота на майками, говорит, Иисус сказал, ты же учитель Израиля, Израил, ты должен понимать дух Писания, что именно и сама Тора дана была, Израиль, сама Тора одной из того, чтобы показать дан, э, на одном Израил, конкретном народе, Божьем народе, на Божий от народ, что, соблюдая, стараясь соблюдать Тору, даже прилагая неимоверные усилия, никто усилия, не может дойти до совершенства. Не может совершенства. Это не умаляет значение Торы, тех истин Божьих, которые они прописаны в Торе. Но он там, должен прийти к убеждению, но что, той что его, убедить. естественно, Природа че не, может природа достигнуть этого. не может достигнуть этого. И также он должен исследовать Священное Писание, которое говорило и о той том, что исследовать Священное через пророк Иеремия Бог сказал, я дам новое сердце. Новое. новое. И Бог уже это образно и иносказательно, он это в Ветхом Завете, как у нас Ветхи написано в Ветхий, Ветхий завете, Завет... это считаю, что Ветхий Завет. Но он должен был понять это. И поэтому Иисус говорит, я есть им путь истины жизни. И написано нем, что он есть дух животворящий. Он оживляет. Человеческий дух. И вот... Именно в отношении спасения мы должны понимать, что спасению, вот эта да. метаморфоза Треба должна да с каждым из нас. Метаморфоза да с Кто уже нас. Чувствует, что с им это произошло? Усещает, метаморфоза? Быть, я этим, когда этим языком говорю, может, вы не слышите, может быть, Но вы должны сердцем чувствовать. Но да с духом да чувствовать. С Если да вы имеете новую природу, нова природа, то вы, я думаю, что получаете сегодня пищу духовную для духа. И поэтому главное, чтобы вот это с нами произошло. если это произошло, то конечно же здесь нужно говорить о душе. И апостолы говорят, спасайте души ваши. Но по большому счету, как бы есть основания, что я спасен. Потому что я рожден свыше, записываю за Духом Святым. Свыше, Одна часть моей сущности уже де-факто совершилась. Что де вы соверши, не понимаете, следит за мои мысли? Душа. Душата. Здесь есть несколько точек зрения, гипотез. Я придерживаюсь такой гипотезы. Точки. И я придерживаюсь Исходя опять же из Писания, как я понимаю, Разбирайки от Писания, когда Иисус говорит, что плоть и кровь Царствия Божьего не наследуют. то и кровь Царство. Он говорит о Божьей плоти, царству. о теле. То за вот плоть, А кровь? А кровь. Но ну, вообще-то в крови душа живет. Во в кровь живее душа там. Я думаю, что он говорит о нашей ветхой части вот этой падшей души. Вместе, Она в Царстве Божьем живет. Говорит, говорит за. За стар это не душа. Я начинаю меня кастерять, наверное. Но тем не менее, я постараюсь объяснить. Это Если моя, гипотеза, не объясняю, моя гипотеза, Она не меняет гипотеза. основания спасения. Основ... Просто основания на спасение. Понимание. Вот внутреннее вот это перевоплощение, Просто то, что внутри должно человек, произойти. Те, которые сберены в нас. Вот эта часть нашей души ветхая. Да, она испорчена. Старая часть ее нужно мин, подчинить и и треба, да управим, духу нашим. Да я подчиним, дух. Чтобы вот этот тенденм все таки начал существовать. И, и как пример этому. И, как я пример говорю, Духовный смысл отношений между мужем и женой. Духовный смысл на отношениях между мужем и женой. Напоминает об этом. Куда то апостол завете. То и напомнил Посланник Ефесян в 5 главе, 25 эфесяни, а церкви говорит, и он говорит о порядке под отчетность. Да. Жена? Жената, да будет послушна мужу. Да будет послушна Христос И когда если мы рассмотрим отношения между мужем и женой, и -то, глядиме, то мы можем как какой-то степени отношение между понимать муж и жена, отношение духа и души наш. Говоришь, отношения между какой первый? Ева. И на первый греха. Жизнь. Ева. Живота. Ева. Душа. Ева и душата. И как апостол предупреждает, что смотрите, апостол чтобы Павел как бы как Ева не была обольщена. Да. Дьявол, не не он будете обуз. Был... Поэтому он охотится за нашей душой. Да чтобы... не будете искушений, которые Ева. Ее соблазнить. Да, нам прежний путь. Не будет это власть духа. Да не сильно молить власть духа. Говорим? И когда мы вот в этом рассматриваем вот эти наши внутренние центры, то нам становится более понятно. И готов разгляжим по вопрос подробно. должна быть послушна. Ну, как вот теперь это сделать? Вот вы знаете видите, наблюдения да? ли ты мою эту Она только так внешне хорошо, так улыбается хорошо. такая с Но у нас бывает такие с ней стычки. Она очень сильно волевая женщина. много жена. У нее там гремучая смесь. Имамская смесь. кровь. И еврейская кровь. цыганская, циган, кровь. кровь. кровь. Короче, гутсульская там. И я, как говорится. Яс. Еще. И у нас иногда в такой конфликт происходит. И, господин, и господин, она мне конфликт, говорит, когда ты будешь конфликт. похож на Иисуса Христа, я буду И тебя педак, ты приличаешь на Иисус Христос? А я говорю, когда ты будешь послушна как Сара, будешь называть меня Господин, тогда, говорю, я, сказан, я буду больше стараться будешь, Я с иказом, когда ты будешь послушна как у Сара, то и мне наличишь проблемы. И матери такие проблемы. Другим. Ты должен переизмениться, ты, да? Год указывает, что Но мы должны понимать, что Но душа, она испорчена у нас. И она больше тяготеет именно к чему? К своей волею. И тебя свою своеволна. Когда жена командует послушна. мужем. Жена муж. Жены, Жените. как ваши мужья. Как с вашими же. Когда уж он спрашивает, они такие: Все нормально?". Наряд, я смиренный перед. А сам смиренно преднёгом. У мужа спрашиваешь? Питать и мужеты. Там никогда, иногда бывает наоборот. Понялку на я думаю, бывает и мужья виноваты. и мужеты все Не это ответственно на жену. Бачи... Поэтому жена. Женатым. Это наша душа. наша душа. И чтобы действительно вот этот порядок. Ну, он состоялся, и правильный, правильный ред. Что нужно? Душу гнобить, да? Под закон ее. Треба душа, да, так сложим написано. под закон. Тора. Тора. Написано. Написано. написано. Буквально в буквальном смысле все так должно смысл. Да, ну, может так, конечно. Но эффекта не будет. Но не Всегда эффект. будут споры в голове. Споры в твоей мысли. Кажется, спасен и не спасен. Что ты си мыслишь, дали си спасен или нет? Я что смотрю, как бы спасён, не Спасен, спасен. Тора не сам спасен. там много-много требований. За что ты имал много а исполнения Тора. Все. Но у вас ноги исполнял вам сечки великолепный, великолепный путь это нужно в духу путь. возрастать. Да, растем в духа. Боги. В Бога. Ну вот такой хороший пример, когда муж начинает. И больше пример, заботиться о жене. Да Самое главное, ну, так скажем, денег зарабатывать, започва заботиться. Заботься о да печели пари, да се грижи за нея. Он возрастает. То и возраства. То есть жени как ты, жени. Жена-то грех, не послушаться. Вечер и да? грех, да, никого не слуша. И вот знаете, моя жена была предприниматель в свое время, она и работала. моя жена была предприниматель. Ну, советское время, в советское то время. Завмаг. Табаравет. Уважаемый, уважаемый человек, уважаемый человек. Кто понимает? <laughs> Такая самодостаточная была. Тебя была самодостаточна. Потом предпринимателем было. Предприниматель... А когда мы начали служить, все это Бог. И куда-то мы започнули служим. Бог и махнул всичку туда. И теперь. И всегда она чем хвалилась, что имела? С в этом не могла. Поэтому раньше не могла мне сказать, что ты мне. Приди, там, говоришь, я сам себе себя не заслуживаю. Вот, а ты на гитаре бринчишь там, музыкантик? <laughs> И Бог так сделал, что настал подмой власть. Читавецем подмой власть. Поэтому, когда я так в вот начале начал, конечно, где-то жестко. И может начать то. На, жесту, ту, когда ту, сам начал да свои, свою сторону. Да исполнял свой, Страна на служение. Ты она стала полуяуна, попуслушна. Поэтому мы должны понимать, также духовно когда мы начинаем, мы быть Богу. духовно. Бога. Духовно возрастать. возрастаем. Наш дух. Наш дух сильнее. Стала посилен, взрослее, То есть стала попу И душа. И душа то. Тогава, она уже молчу молчу стала послушная молчи а если нет а куне есть тора и мотора когда послав Павел послан, Тимофея, первый послан Тимофей первый посланник Тимофей говори что Симотей, закон он добор до, но он к добору же для кого для беззаконников бесчинных. то есть беззаконницы то есть именно Тора действует каким образом закон когда ты нарушаешь что то когда ты нарушаваешь не что она начинает действовать. Поэтому, когда мы живем по духу, живем говорят, по то духу, закон не властвует над нами. Закон не нас. А только мы спускаемся на плоть, то ступает силу. -то со плоти, закон Божий. Бог не Бог не Она действует сегодня. И започшь, вдnes. Продолжала действовать Если будете жить по плоти, а Закон любви Божией. Закониты уровень плоти. То есть жить, Аку заставите на него на по живете с душевными диссилей. То результат будет. результат? Я думаю тоже это хорошо. Отрезляет иногда. И понял готова. Э, Добрая отрезвява. Отрезвляет. Поэтому писание говорит, трезвитесь. Хорошо. Итак, я дошел до. Важная такой тема, тема, которая сегодня актуальна. А, эта важная называется универсализм. который в себе имеет. В себе си, гуманизм. Хуманизм, хуманизм, человекоцентризм, человекоцентризм. Не христоцентризм. Не христоцентризм а человекоцентризм. человекоцентризм. Где происходит подмена понятий? Когда это Искажение истины? Спекуляция Божьей любовью? с И Божьим судом? С суд. В каком смысле? Что, ну, Иисус все совершил на кресте. На это в ветхом в завете. Това Бог был жестокий. Бог жесток. Очень серьезный. Но жертва Иисуса Христа Иисус умилостивила Его, как написано, да? это? То теперь как бы все, Бог, Он, ну, такой просто добрый дедушка Вече стал. Бога стану добр это как дяду, в том, в том коту... мультфильме, Вов помните? Под Печкин. Почта... Кто видел этот? Твое... От... Ну, кто советское времени, помнит, Союз? Помните этот? Почти на печке, все время там им строил <laughs> всякие козни. А когда у него появился велосипед, он говорит, почему говорит, я раньше был злой? Потому что велосипеда, говорит, не было. Да, и коту -то той, а там, сейчас ноги велосипед бил злой, и, теперь я и получил кулиоза, почту надо ну, достала. Да, пусть забыл. это утрирно, но как бы вот Бог, он тогда был вот злой. Бог, не, был, справедливый, был. Ну, не злой, справедливый. Справедливый злой, был. Справедливый, судья. Справедливый судья. А а вот справедливый, тогда... судья. Иисус умер на кресте, Но, вот это на кресте, этой жертвы и стал мягким и Бог и удовлетворил. И на тази и Мы не должны путать не человеческий гуманизм, Божьей от с Божьей это любовью. Мы должны понимать, да Богу какая цена, Он, Он была на Поэтому также послание к евреям. Послание апостол Павел евреи, предупреждает, апостол Павел если мы произвольно грешим, произвольно то не остается грешим, больше жертвы. Че, правим, да? ве, жертвы -то. И тот, кто опирается на Божий кровь, Иисуса Христа не почитает за святыню, и, -то и Духа не благодати Иисус, кровь -то на Иисус Христос. Поэтому мы должны именно о вот, том, что сегодня и... есть много учений, которые много учения, дают крен в эту сторону человекоцентризм, В этой доктрине, можно сказать, та есть также учение, има Они, учения, Ну еще, наверное, в, во втором где-то или в третьем говорят в четвертом веке уже второе, век утвердились, утвердили. Это учение учения. учение, зачистили что которые по сегодняшний день Мит существуют в католицизме и православии. Те, что стоят да? в То есть, Бог не до конца гневается. Бог с гневи, но они попадут, конечно, вот за свои грехи, христиане, верующие в Господа Христа, Христа за со всеми теми, которые не веруют в Бога. Но для них вот особый путь очищения Те, там, путь в Аду. В, в, шуоле, ада, в Чистилище. В чистилище. Они там несколько кругов пройдут, сдадут экзамены, крыга, бонусы наберут. Получат потом, бонусы, когда на суде не предстанут Белого престола, все эти книги раскроются, все сплюсуют, судьбу, там, ште, дебет махнет, под, под, подобьют, скажут, ну все, ты достиг спасения. И а если кажется, не хватает этих бонусов, есть то. еще ведь а культ, бонусы, ты? Твой культ Богородицы на Марии. Мария. Мария, Которую вот, воспринимают как соспасительницу. И это спекуляция с святынями Божьими. И когда мы, протестанты, иванские протестант, христиане, основаны на Слове Божьем, понимая действительно э, искупительную роль Иисуса Христа и, только Он. Совершил, и Христос, Он имеет только право, той това, той ходатаем, той право да ходатай, Потому что Он заплатил. За цена. И мы говорим, что Мария, да, и она Мария, уважение, чая заслуживает Мария, уважения, почтения, но не Бога поклонения. Да она не является хадатаим, спасителем. Но вот эта вот ересь она сегодня существует. Упачитать Это спекуляция. спекуляция, Одно из проявлений гуманизм, человекоцентризм, который сегодня. проявление гуманизма, Тоже. И мы живем протестантской церкви, нес? Его называют гиперблагодать. Я знаю, кому-то сейчас будет резать это. Может быть, за некоторое, что ты. Но я думаю, не приятно. Да чует. На следующей проповеди, если мне Господь позволит, объясню некоторые Можешь моменты. Может быть, на следующей проповеди такую. Имам возможность, как бы, чтобы провести водораздел понимания Божьей благодати. Да Божья благодать спаситель учит нас жить в этом мире, благочестиво. Как это говорит. И есть вещи, которые действительно нам что, даны были сутье Христа. получал, э, Христос. Но вот, если мы будем сопоставлять с условием ветхого а завета. Конечно, больше свободы. Получаем больше свободы. Писание говорит. Писание казва, Что в Иисусе Христе. Мы новое творение. Не сме новое И также апостол Павел. Апостол Павел говорит. Павел в одном из посланий. От что мы имеем свободу. имеем свободу? Но также он предупреждает. Но ссышто я предупреждала, Смотрите, чтобы эта свобода. Глядите, свобода не послужила угождению плоти. Да, не угождала плота. Немножко остановлюсь здесь. Могу что-то главе послания к Римлянам. В глава послании к Римлянам апостол Павел что, говорит, апостол Павел казва, что тот, кто живет по плоти. Тот, Плотам, Он может умереть. Может да как? Духовно. Дух может умереть. Духом ему, ему может да Живущие по плоти угодить Богу не могут. И я думаю, одна из больших проблем, может быть, -то, когда, невозрожденные христиане, проблеми, когда невозрожденные христиане.. Хотя странно звучит, да? Они принимают к себе, отождествляют именно эту свободу на уровне вот этой своей невозрожденной природы. И започват, Кто не понимает, ты за почва не вот на него ту на и поэтому они говорят об этой свободе те казывают, те говорят, свобода. есть свобода в духе святом в дух. от греха в первую очередь от греха Вот чем первая наша свобода первая свобода. которую нам гарантирует Господь. Куято не дава господу мы не под властью греха, если мы рождены не свыше. под на греха. И когда это учение, оно правильное, с одной стороны, когда я слушал и эти учения, учения о благодати, учение о, о, учении, о милости Божьей, прощении Божьей. Милост, Божьей, это милост, но сегодня но появилось мест, учение се повел для воскресла? Оно было тоже вначале. Это всегда было в истории церкви. Винаги было в истории это на церкви. Различные эреси, Что нам не нужно каяться в грехах? Да свыше. В си. А съм роден свыше? Все свои это вот, сознательно 60 лет? Всичките... Я, Я родился в славянской Сознательный... семье. Шести... Я в детстве Аз очень много христианин. видел чудес. В в много не из атаистов уверавших. Но когда я родился свыше, когда я могу сопоставлять мою религиозную жизнь, могу, ну, невозрожденного да, сравнить мой то, религиозный, мо -то религиозный, живот и мой живот, который вообще родишь свише. И поэтому очень важно понимать, что невозврежденная природа наша, важную, она, она наследует все обетования Иисуса Тя Христа. Тя наследовала все эти обетования во Иисусе Христос. И учение о благодати. И учение это за Бога, это... называется благодать. Наша церковь называется Богу Церковь от Бог позволил мне открыть 25 лет тому назад. Церковь на которую Бог мне позволил, дал творение. Прежде лет. В это время я от... години, был пастором. И бях пастор в тази церкви. Она благодать. Я много говорил о благодати. Я все учения за... не... о благодати И, все учения за благодат. И применял их. Ну, не до крайности, конечно же. Не до крайности. Но тем не менее, я могу об этом говорить могу на своем личном опыте. Поэтому... Когда мы родились свыше, Бог простил нам все наши прежние грехи. И нам не нужно в них каяться. Понимаете? Потому что именно жертва Иисуса Христа гарантирует нам, что нам простили все наши прошлые грехи. Особенно женщины, сестры, которые дополнительные пустыни. Особенно сестры, вот, и жениты. Аборты делали, больше не, не са аборт. Я ко мне верующие некоторые обращались. Некую Чувств... Они говорят, Бог мне, наверное, не простил. Оказывается, может Бог не оменил да простил. Когда-то убил своего ребенка. Убих, свое. в когда именно вот это чувство вины человека преследует? Чувствую человека за каждый из вас думает Господь простил вам прошлые грехи когда вы уверены в Иисуса Христа когда вы приняли Христос, Духа Святого это гарантует, что Бог простил вам все ваши грехи означало, Бог какой простил бы тяжести греху ни, греху ни, греху ни бы не и были и нам не Тешки нужно разобили. к ним обращаться возвращаться к покаянию при осмыслении, да при осмыслении, да. Да. да я да, как да, вспомню, так вздрогну а как вздрогну, так вспомню как я вспомнил, то, что когда-то я как, сделал. Как еще, уже, вот верующий. Я навзнаги, на же, вот это я тогда сделал. -то я знаю, вау. что Бог простил мне. Но когда я сегодня живу уже жизнью христианина, я согрешаю христианин, Я не делаю тех явных грехов, которые раньше делал. Не правят эти грехов, которые я благодарен Богу. Как только, богу только я уверовал, Бог, чего -то ну, вот я любил это дело. Музыканты все любят. Без 100 грамм, Куда? Обычал, как ты да выйдешь? Пили, Надо что-то часто На там... да ресторанов да не влазил. И не сам вот Музыкант был чудрачен. Все, что себе их в ну, ресторанците. Как-то Не <laughs> Но и другие были грехи. Имаха другие греховые. И я как... Помню сейчас. И, того, Господи, Господи, Боже, смысле Господь, что я творил? Как правил? Как ты это все терпел? Как все терпяла Но нет осуждения? Но не амосуждение, осуждение. Потому что Господь простил мои грехи. За что Тут Боже простил мои греховые? Но сегодня где-то я делаю что-то неправильно? Может быть, не правильно, что неправильно. Здесь я живу по духу. И пустырь дух по духу? Он не обличает. Святея дух мой обличало. Там неправильно где-то поступил. Какой части своей сущности? Душою. С, с мы душою грешим. С то понимаете? Кое Если разбирание? наш дух возрожден, а дух наш не грешит. То да греши. Но есть опасность, что и няма дух может быть аспиринен. Я в следующей проповеди да а проповедь, что, что говорит да за това. Но тем не менее, вот этой части мы грешим. Душою грешим. С... Душа, куда ты, Жена, грешим. куда ты лезешь? Жената, къде преди мен? Бог нам дал что? Бог не дал как Оправдание в Иисусе Христе. Оправдание в послание Девятая глава, глава, 9, стих. Глава, 9 стих. Если глава, грехи наши, Ако то Он будет Прости нам наши грехи той, и очисти нас от, и не от всякого неправедного. Это такое написано? пишет Библия возрожденных христиан Иоанн пишет. И он говорит дальше, что если мы говорим, что мы без греха, то мы что? А Бога мальчи, на грях, В нашей вечной природе еще есть... В Это закон греха. Мои, твоя на греха. К 8 главя, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, и далее он говорит, что что и хочу делать, не делаю, что не хочу делать. не живет праве, Во мне. -то, Потом поясни, праве, праве. то есть моей плоти, ветхой природе ничего хорошего. Кто понимает, о чем я говорю. как В твоей и моей природе, и природа, не живет старта. ничего хорошего. Не добро. А если что-то живет еще? А кое живет, что-то потрудится. Дух Чтобы тебе глаза. Ты сам убедился, и да? И до утворяй учитель и до да видишь, че няма, было нечто. Кто, ни, кто не спрятался, это я природа. не виноват. Если Дух Святой отойдет от меня. Я боюсь этого. Хорошо, это так моя реплика. Итак, в чем же... Я заканчиваю, наверное, я много в своей церкви долго проповедую. Я увлекся, наверное, я вижу уже. Не вмещаете. Хорошо, я принесу на другой день проповедь эту тему. Продолжу. Итак, я хочу тогда подвести какое то так вот резюме того, что действительно. Что ты направил на то, до сега? В отношении гуманизма, в отношении человека Мы должны исследовать себя. Да чему мы больше си... именно даем нашей природе или в нашем естестве командовать приоритетах. Какие приоритеты имамы? Наша духовная жизнь. Наша живот. Жизнь духа. Жив, живот на В чем заключается? Как Той. Общение с Богом. С Бог. Через Духа Святого. Через дух. Истина Слово Божие. И когда мы питаем свой дух. И не подпитываем свой Здоровой дух, пищей. Со -храна, мы вырабатываем духовный храна, иммунитет тугава, а, от всякой эриси. <говорит> Поэтому самое главное, я надеюсь, вы придете в следующий раз послушать, что я скажу. Мисля, казах на главном днеска. Поделитесь мыслями, чтобы именно духовный иммунитет наш был здравым. Все должно быть на своем месте. За да а здравый иммунитет, попечение о душе, требоваться за душатом и о духе, и, о духе. и дух, и за духом. Но большей части мы заботимся всего о теле своем, но и душа наша более всего, склонно привязана телу. к телу. И душатая привыжена к ком тялоту. И это нормально с одной стороны. но, но должен быть правильный баланс. Нам требовато имам правильный Амен. баланс. Мне это напоминает басню Крылова. Вами напоминает баснь Рак и щука. Лебедь, рак и штука. Щука и рак в одну сторону тянут. Это Те тело да и плоть. А лебедь. Даже у тебя в различных Вот очень важно. А то, это и этот рак, рак, который пятится задом. И тоже рак, который у тебя назад. Трявовода будет послушным лебедем, хотя это. Так, да это естественно, совсем... лебед. <laughs> естественно, но тем не менее. Хорошо. Пусть Господь благословит нас в этом. Амин. Чтобы наш духовный иммунитет был здоров. Амин. Господь благослови нас всех в этом. Пусть Твоя милость и благость пребудет на нас. Мы благодарим Тебя то, что Ты искупил нас, оправдал нас. Дал нам новую природу. Запиши нас Духом Святым. И помоги нам сегодня И не в внутреннем нашем мире в нашем естественном мире расставить все правильно да, породов, в приоритете. Чтобы наш дух, наша дух главенством наша нашей душою, Да будет главен. И чтобы душа, и душата, она была послушна. Да послушна духу. На духа. И Пусть во всем будет это, в этом здоровый. Во това, да во работа, что он духом, душой и телом нашего да господа духу, Иисуса Иисус Христос. Амин. Амин. Будьте благословенны. Вся слава Иисусу. Пожалуйста.